Всем привет! В эфире универ -ньюса» в студии Диана Шленкова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете стартовал форум THA 2020. Как работает университетская клиника в период пандемии? Кому вручили Нобелевскую премию по литературе? Однодневный, однако интересный и крайне полезный как для студентов, так и для всех слушателей за Digital Transformation Forum наконец-то стартовал. Форум нацелен на продвижение Казанского университета и поддержание его академической репутации, а также создание условий для общения ученых из разных стран мира, работающих в приоритетных областях исследований. Смотрим!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 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире. Прошло уже более полугода, однако больницы продолжают ежедневно принимать большое количество пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. О том, как изменилась работа университетской клиники Казанского университета, смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 должен использовать отдельные бытовые принадлежности. Не забывайте соблюдать все необходимые меры, берегите себя, своих близких и окружающих. Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Нобелевская премия по литературе ⁇ престижная ежегодная премия, вручаемая Шведской академией за достижения в области литературы. О том, кому ее вручили в этот раз, узнаете в нашем следующем сюжете. Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Она является членом Американской Академии Искусств и Литературы и за свои работы неоднократно удостаивалась высоких наград США. Премия вручена за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным. По данной формулировке мы можем только догадываться, о чем именно хотели сказать члены Шведской Академии. Лея Бушконец, профессор Института международных отношений, Отношений. Трактует это так, что члены комитета в этом году давали премию не за включенность литературы в жизнь, а за то, что она возвращает к вечным темам. Посреди всех этих событий, карантинных, связанных с болезнью, выступлений в разных странах, была выбрана поэт, которая пишет о смерти, о движении времени, пишет о вечном. Это... На мой взгляд, определенная декларация Нобелевского комитета в этом году. То есть вы можете драться на улицах, устраивать демонстрации и так далее, но есть нечто вечное, и вот за эту единичность и уникальность они решили дать премию. Кристина Надышина, Фарид Захитоглы, Универ На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!